так всем добрый день есть у нас ноутбук достаточно старой модели у которой нету usb разъемов 3.0 только usb разъема 2.0 так и есть у нас внешний диск у которого есть разъем usb 3.0 по идее можно подключить данный жесткий диск непосредственно к разъему 2.0 но скорость будет меньше чем через интерфейс подключения 3.0 так как в этом случае нам обойтись без разъемов 3.0 на данном ноутбуке так ну у большинства ноутбуков есть подключение подключение экспресс-карты в зависимости от того какая модель ноутбука там новая либо старая то есть более новых стоит 3-4 миллиметра экспресс-карта в старых 54. Ну и в данном случае вариант подключения 54. То есть SPS-карта обычно находится слева. То есть ну и служит для подключения ее. В этом варианте можно воспользоваться специальным адаптером, который вот что из себя представляет. то есть это экспресс карта на 54 миллиметра но с разъемами в количестве трех штук usb 3.0 внутри находится сама экспресс карта благодаря которой и подключается этому разъему ну и находится также диск с драйверами которые можно устанавливать на различные системы в том числе и windows начинает xp до 10 версии хотя в некоторых версиях то есть драйвер сам устанавливается непосредственно из microsoft он находится и устанавливается так как подключается очень просто, достаем заглушку, которая раньше стояла дальше берем вашу экспресс-карту лучше это делать, конечно в выключенном состоянии так, ну а дальше до щелочка. эту экспресс карту 54 миллиметра с подключенным usb непосредственно к ноутбуку так ну и что в результате у нас получилось то есть как устанавливались какие драйверы ну и также Давайте посмотрим скорость, какая будет, если мы будем использовать USB 0, ну и данную экспресс-карту с USB 3.0. Так, смотрим. Итак, давайте рассмотрим, что у нас прилагалось к адаптеру USB 3.0 на три порта и экспресс-карты. так вот мы загрузили дисковод так ну и здесь можем наблюдать то есть те драйверы которые вам понадобятся для установки вашей операционной системы начиная с windows 98 SE то есть, здесь мы можем увидеть давайте сейчас проверим скорость записи данных на внешний жесткий диск через usb 2.0 для этого сначала мы его подключим вот как слышен то есть он подключился так ну и сейчас появится так вот он появился так ну и запишем вот этот вот файл на этот жесткий диск через USB 2.0 Так, ну и вот мы видим среднюю скорость записи на внешний жесткий диск, который поддерживает USB 3.0, но в данном случае подключен в USB 2.0, вот такая скорость записи. Так, вот, вот у нас появился файл, итак давайте подключим наш жесткий диск через адаптер Express Card USB 3.0 ну и посмотрим какая будет скорость записи итак вот мы подключили нашу экспресс карту ну и также подключился наш жесткий диск Так, ну и как видим, подключился контроллер USB 3.0, фреска Logic. Так, ну и давайте проделаем ту же самую операцию, перенесем тот файл, только с интерфейсом USB 3.0 при помощи вот этого адаптера. Так, мы уже его скопировали. так ну и видим среднюю скорость передачи данных то есть вот у нас файл появился на этом жестком диске так как видим соответствующие скорости ну и есть тоже отрицательные моменты данного подключения ну вот здесь у меня в конструкции ноутбука видно выступающие части металлические но они достаточно мустренькие то есть все зависит от крышки так ну и тоже можем случайно вытащить данную карту если вы резко потянете так ну и также то же самое здесь данная карта подключенная по данному виду разъема очень хорошо нагревается поэтому может также со временем то есть отвалиться ну, и прекратить передачу данных которые вы копируете либо непосредственно с ноутбука либо жесткого диска вот единственное несколько недостатков которые я привел так ну и всем спасибо за внимание кому было полезно это видео удачных модернизаций распаковок ну и на следующее видео до свидания